Всем привет, меня зовут Вика, и я очень надеюсь, что я в фокусе, так как я нифига не вижу из-за солнышка. И да, если ты мне хочешь спросить, почему здесь до сих пор елка, то я не знаю, что тебе сказать, но все, что я могу сказать, это то, что она у меня будет стоять принципиально до 8 марта. А до какого числа у тебя стоит елка? Обязательно напиши в комментах, мне безумно интересно. Я очень надеюсь, что я не одна такая странная. И сегодня будет достаточно необычное видео для моего канала, сегодня будет что-то типа подборки советов, может быть лайфхаков для инстаграма, для получения больших лайков, подписчиков и вообще очень крутые советы, которые я была не из интернета, а чисто из своего опыта, так что если они будут похожи с теми, которые вы видели еще где-то, то прошу прощения, это не плагиат, я брала это со своего опыта, так что да. Ну а перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор этого не сделал, потому что будет просто море крутых видео. Поставь палец вверх под этим видео, ведь я думаю, что оно тебе понравится. Также не забывай участвовать в моих конкурсах и давайте начинать. На данный момент у меня два инстаграма. Один инстаграм это лайф инстаграм, в который я укладываю фотографии исключительно, потому что я хочу их выложить, невзирая на обработку или ее отсутствие. И второй инстаграм, который я стараюсь вести красиво, в выдержанном стиле. Первый совет – больше гуляй, и следуй свой город. На самом деле, это очень простой совет, и так как сейчас уже настала весна, можно гулять по городу спокойно, солнышко, птички, красота. И именно гуляя по городу, я нашла очень много ракурсов, я поняла, до какой степени красивый мой город, сколько много крутой архитектуры, и на самом деле очень много фотографий в моем профильном инстаграме, исключительно благодаря тому, что я гуляла по городу. Следующий совет более для профильного инстаграма. Если ты хочешь сочетать фотографии хорошо, но они достаточно разные, минимум, что ты можешь сделать, это сделать одинаковую обработку. В VSCO это очень удобно, так как там есть такая функция копировать правки, и ты просто переносишь их. И все, это круто. И очень крутой совет, просто бомбический. Если дома нет крутых поверхностей, на которых ты можешь делать какие-то фотографии, иди в кафешку. В большинстве кафешек просто обупительные поверхности, и можешь сделать просто бомбические фотографии, так что да, это очень крутой лайфхак. И отсюда вытекает еще один лайфхак. Если у тебя нет крутой поверхности, ты можешь использовать однотонную бумагу, только желательно брать формат А3-А2, и получается на самом деле очень круто, если хорошо качественно обработать, то не будет понятно, что это простая бумажка под низом. Чтобы набрать больше лайков и возможно подписчиков по твоими фотографиями, ставь геометки и теги. Пусть их будет немножечко, совсем банальные, простые, но это уже будет небольшой шаг для того, чтобы получить больше лайков и подписчиков. И следующий мой совет очень важный, так как мне надо просто бомбить, когда я вижу такие фотографии. Не используйте много фильтров. В том же ВСК камне не используйте фильтр на всю. Сделайте на половинку, на треть, на две трети. Но не используйте фильтр, пожалуйста, на всю. Это выглядит так стрёмно. Господи, пожалуйста. Следующий совет просто для любых инстаграмов. Чередуйте, пожалуйста, селфи, пейзажи, фотографии в полный рост по пояс, потому что когда твой инстаграм состоит из одних селфи, это очень стрёмно. Но отсюда вытекает следующий совет. Если ты так уж любишь селфи, хотя бы делай их в разных ракурсах. Потому что у меня есть она знакомая, я не буду назвать ее имени, но когда захочешь в ее инстаграм, просто на протяжении двух последних лет у нее селфи из одинакового ракурса. Да, они иногда бывают через раз, но все равно одна и та же поза в одной и той же форме. Это, это ужасно, честно говоря. Сейчас будет достаточно спорный лайфхак. С одной стороны, у меня был период, когда я выкладывала видео раз в неделю, и они набирали больше лайков. С другой стороны... Если ты хочешь развить свой инстаграм, то, наверное, лучше выкладывать видео раз в день. Это решает тебе, но лучше придерживаться небольшого расписания. Мне иногда удобнее выкладывать раз в неделю, потом в следующий период у меня бах-бах-бах, очень много интересных мест, фотографий, я могу выкладывать каждый день. Но самое главное, придерживайтесь какого-то расписания.